Бисмиллах. Алхамдулиллахи роббиль алямин. Всслату и саламу алейкум ашрафил анбиائи и алмурталин. Алла навбина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллями и ас Ашара четырнадцать урок. На этом уроке мы с вами пройдем идопту ласма дамирай. К двум местоимениям к двум дамирам, мухатаб и мутаккеллем. Присоединяем, когда имя к двум дамирам. Потом, что такое аю? Потом Дамируль-Мухатаб, Аль-Муттасль бельфи'аль. И аль алям имена Арджамия. Арджамий это иностранные имена, то есть не арабские имена. Первое еда – это Илья-Дамир-Мухатабин. Ил то есть Дамир-Мухатаб. Присоединяем на Дамир-Мухатаб. Аллаху-Раббу-Кум. Раббу-Кум. Кум раббу кум, кум ваш. К мужчинам относится. Дамир, кум, это вот музакер, мухатаб, множественное число, раббукум. Аллах ваш Господь. Аллах ваш Господь, ваш. Аннабию мухаммадун саллалаху алей его саллама набию кум. То же самое. Алисламу дину кум. Малюгатукум, религия, ислам, ваша религия. И какая ваша, какой ваш язык? Малюгатукум. Айна мударрисукум, где ваш учитель? Байтукум, джамилюн ваш дом красивый. Видите, везде кум-кум-кум. Это вот Дамир аль называется. Дамир аль -Мухатабин. И дафату лядамир мутакалимин, теперь иля мутакалимин, то есть я, мой или наш. Вот здесь уже будем присоединять те же слова, уже к Дамиру Мутакалим. Аллаху Раббуна, а Мухаммаду, слаллаху алейхи васламу, Посланник Аллаха Мухаммад, слаллаху, наш посланник. Так, алислам ислам ислам, наша религия. Аллюха толяраби и на арабский язык, наш язык. ай Айнамудар рисуна, где наш учитель. Байтуна джамилюн, наш дом красивый. Раббукум раббуна. Смотрите, мы теперь знаем, как присоединять к дамиру кум и к дамиру на наш. Ваш наш, ваш наш. И это будет... Разбор, если будем делать предложение, разбор слова вот этого, то тогда будет это «мудоф, мудоф, илей». мудафилей. – это будет «мудофун», «мудофун, илейхи», «кум». Или «на». «Раббу», «на», «раббу», «кум». «Мудофун, мудофун, и илейхи кум или на раббу на раббу кум мудофун и илейхи Это нужно запомнить. Следующее. «Дамир Аль Джамма». Множественное число «лиль мутакеллим». Например, «нахну», «мы». Дамир множественного числа для мутакеллима. Для первого лица нахну. Нахну муслимуна, нахну мы мусульмане. Нахну Мухандисуна, мы инженеры. Нахну Хафадату аль-Мудири, мы внуки этого директора. Дамир у-джамай аль-Мухатаби Антум. Теперь дамир аль-Джамай на числа лиль-мухатаб. Мухатаб, двойственное лицо, второе лицо. Это Антум. Вы. Антум Муслимуна. Антум Мухандисуна. А Антум Хафадатуль Мудири. А вы, внуки директора. Вот это Антум. В общем, мы с вами сейчас проходим все дамиры, дамиры, до мира, до мира. Надо их, эти до мира, до конца разложить. Конечно, мы на э, аль мы это все проходили. Аля мы все проходили. У нас целая таблица есть. 14 форм этих всех дамиров, глаголов, спряжений. Все это у нас есть. Но здесь уже э, это идет в программе, в программе 14 урока. Поэтому мы должны это пройти. Мы должны это разобрать. Так, Амфилатун. Примеры. Амфилатун. «Фи байтукум», На какой улице ваш дом? Байтукум. Видите? Байтуна – наш дом. Фишария ладзи амама аль-махкамати. Наш дом на улице, которая напротив суда. Суд. Аль-махкама – это суд. Там, где судят. А анту мудар рисуна, А вы, учителя? Ля, нахну ба? Нет, мы врачи. Ана мударрисун? Я учитель. Нахну мудар рисуна мы врачи мы мы учителя я я учитель мы учителя она мударрис мударрисатун я учительница нахну мударрисатун мы учительницы анта табибун ты врач антум а бау вы врачи анти табибатун антуна табибатун ты врачиха женщина врач Антунна, вы женщины табибатун врачи Смотрите, обращайте внимание, как здесь множественное число делается мужского рода и как множественное число женского рода делается. А Множественное мужского рода, таби женского рода. Айю, айю. Это Исму и Новое правило. Надо запомнить, выучить, записать, выписать. Запомнить. Айю. Это Исму и Это вопросительное имя. Лилякали, для, имеющего разом. Вагайри лякали, не имеющего разом, Вал-исм, ал ба'дагу, мудофун-илейхи. Значит, имя, которое придет после него, после вот это аю, оно будет мудоф лейхи. И значит, оно будет заканчиваться на Касру. На кясру, Или на Джар. Мы говорим на Джар. То есть, Маджрур будет. Маджрур бель-идофа. Значит, аю, аю. Сейчас мы будем смотреть примеры ля акель ают харача какие студенты вышли аюкум забай илиаль мусташфа кто из вас кто из студентов вышел кто из студентов вышел юкум Загаба, или аль мусташва кто из вас отправился в больницу кто из вас юкум или Айютуляби? ляби видите ают туляби Тул на кясру заканчивается да Джар, мы сказали, потому что это мудованные деньги. Гайрулякель, теперь на Гайрулякель. Айюкулиятин, Гаджи, какая это, какой это университет? гада. какой это месяц? Фи тин Анта, в какой ты школе? Мин айи Анта, из какой ты страны или из какого города? Айю яумин гада. Какой это день? Гада яумусабд. Это суббота. Это суббота. Айю куллиятин гадиги. Какая? Какой университет? Это гадий куллияту шария. Это кулия университет шариатский. В каком-то институте. Я в институте арабского языка. Из какой-то страны. Я из Джазаира. Джазаир – это известная страна Джазаир. Аль-Джазаир. В общем, здесь мы поняли, что после Айо приходит имя, и она будет заканчиваться на Кясру. Айю это Исму и Стив Хамин. Лилякали и вагайри -ли понятно, да? Так. Альмуфрадуль музакеру. Захабта хараджата. Альмуфрадуль музакер. Единственное число мужского рода. А ты пошел, ты вышел. Альмуфрадуль муаннасу. Захабти харачти. Здесь нужно обратить внимание на мужскую, мужское и на женское. Видите? Мужское это у нас заканчивается на «та», а женское заканчивается на «ти». захабта, харач, харачта, джаляста, акальта, характа, нимта, солейта, сумта. А женский заканчивается на «ти». «Ты» – женщина. Глаголы прошедшего времени здесь на «ти» заканчиваются. Загабти, харачти, джалясти, нимти, акальти. Сумти. Понятно. Так, дальше. аль джамуль мудакер Теперь множественное число. Посмотрим, как заканчиваются глаголы. Здесь заканчиваются у мужчин на тум, а у женщин на тунна. Хараджитум, тум харадж Харадж-тум. тум тум Тум-тум-тум. ан То есть вы, мужчины. ан тум тум, тум тум тум А женщины ан Тунна, тунна, тунна, все везде говорится, везде добавляется тунна. Захабтунна, тунна, харач тунна, дахаль тунна, кара Везде тунна, тунна, тунна, тунна. Понятно, да? Множественное число женского рода. Дальше. Анта захабта, или хади Ты отправился в институт. Илляль-Ма-Хади. Анта захабта, видите, анта захабта. «Анта дахабта, «Айна дахабта, «Куда ты пошел? «Лимада хараджта». «Почему ты вышел?» «Та-та-та». Это «анта». К тебе, если я обращаюсь, я говорю «та-та-та». Везде Харачта «Захабта». «Джаляста». А если уже к женщине обращаюсь? «Анти-захабтий ляль-махади». Видите? Видите как? анти -захабти. Айна куда ты отправилась? Лимада Харачти, почему ты вышла? Теперь к мужчинам я обращаюсь. Множественное число. Антум да Хабтум альма лалмахади, вы отправились в институт. Айна да куда вы пошли? Лимада Харачтум, почему мы вышли? Теперь к женщинам. Антунна да Хабтум и лалмахади. Айна дахабтунна Хабтум, лимада Харачтум. Это все теперь у вас должно быть понятно. Какие окончания у глаголов будут в прошедшего времени? В единственном числе мужского рода. В единственном числе женского рода, в множественном числе мужского рода, в множественном числе женского рода. Обращайте внимание, пожалуйста, на окончания баракалауфиком. Дальше. Загабту это фиалюн и файл. Фиаль и файл. Загаба это фиаль. Файль будет ту. Я, значит, я отправился. Я пошел. Загабтум – это фиаль файл. Загаба – это фиаль. Тум – это файл. Загабтунна фи фа фиаль фаэль. То же самое. Так, здесь. Ана загаба. А если мы загаба переведем просто «он пошел». Поэтому здесь нужно еще добавить ту. Ана загаба ту. И вот зеленым правильно написано «аназагабту». Дальше, например, неправильное предложение. Антум загабу. Вы в прошлом времени загабу. Пошли, отправились. Нет. Антум загабтум. Антум загабтум здесь нужно говорить. Антум загабтум. И здесь подсказка, написана уже. Дальше. Антунна загабна тоже неправильно. Антунна загабтунна. Антунна загабтунна. И еще последняя у нас тема иностранные имена. Аля Алямуль А-Аджамий. Ля Юнавун. Запомните, у него танвина не будет на конце слова. Если это иностранные слова, не арабские, то у них не будет танвина на конце. Мамно миноссарфи, потому что он мамно миноссарфи. Мамно миноссарфи. То есть он не принимает. Что такое мамно аминоссарфи? Это тот, кто не принимает танвин. Не принимает они танвин. Имена. Имена иностранные. Имена иностранные, обратите внимание, Ибрагиму это не арабское имя, Якубу не арабское имя, Джибрилю не арабское имя, Микаилю, это Аджами называется, Уа, э, Уильяму, Лондону Бакистану, это все не арабские имена. Ибрагимун неправильно будет сказать. Уильямун неправильно будет сказать Станвинам нельзя. танвином здесь нельзя. بارك الله فيكم و الله خيرا خير الجزاء سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلى أنت أستغفرك وأتوب إليك